У меня тогда... да, ладно... У меня пульс при беге 15 минут 190 даже был. 188, я такое смотрю, мне бля, вроде 18 а вроде старый. Да я тебя не вижу где... А, опять я, заебись, блядь! Что? Аааа! Заебись. Эбакуякция. Ааа, блядь, это лапочка. Блядь! Что? Что? Навёлся, думал это ты, это картина, блядь! Эй, всем привет, с вами Тимур Лайб И сегодня мы смотрим Джохана, впервые от Мормока Мы отходим немножко и идем к а, Джохану, потому что Джохан Хоть что-то выпускает на своем канале не спустя две недели и даже три, Так что погнали смотреть VR операция эвакуация. По старой традиции, которую я соблюдаю уже почти 27 лет, я все решил, что у меня будет 27 день рождения 27 мая. На фоне этого относительно знаменательного события возникла еще Логично. одна традиция. Я свои дни рождения встречаю с вами на стриме. И этот год, я надеюсь, не будет исключением. Поэтому, да. если до этого не сдох... Короче, если вы видите вот этот дым... На экране. Кто видит, кто не видит. Это у меня. А воздуха, чтобы я не заболел. Типа я... У меня же аллергия и Ну, буду рад вас видеть 26 мая 8 вечера. При себе иметь хорошее настроение. И для подарка мне, в общем-то, ничего не надо. Если вы подписаны на канал, то спасибо. Если нет, то, пожалуйста, милости прошу. Если ролик понравится, то лайк. Если я нравлюсь, то... Напиши мне в личку. Отбрасывая все эти сентименты и сопли, возвращаемся к суровой реальности. Фазмофобия. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, да будет с нами сила твоя и благословение. Надеюсь, мы придем. Эту ночь, и я не обкакаюсь. Я не хочу. Бля. Почему? Это просто дом, но мне страшно, Господи. Мы говорили о том, что... Я не уверен, что это хорошая идея была. Заходить в фазмофобию. Или да. рождаться? Что из этого? Это, это гараж. Ищи под ногами дерьмо. Опа! Да, под надо... моими Они там точно Надо, знаешь, что, улики искать. Улики! Улики, да, искать, улики. улики, просто искать улики, мы, просто мы, искать. Мы, мы тут Смотри, в принципе. Блять! Что? Это цвет машины красный. Что за звук? Это что ради. ты слышишь? А, это радио, пта мать! Я не пояс, я не нет, я, я думал это в жизни. Я думал, кто-то у меня что-то... Я думал... Все, нет, нет, нет. Вась, рано бояться. Ну, правда, рано бояться. Ну, нужно хотя бы... Подготовиться. плавно прийти. Нельзя бояться сразу, идя просто в дом. Давай ближе к выходу. Можешь... Мы как А! Что? Что? Навелся. Думал, это ты. Это картина, блядь. Посмотри на нее, Вась. Где ты? Я вот просто награлся наебал. поворачивайся и вижу вот это. Блин, я забыл, мне что мне нужна свеча. Почему? почему? Мне нужна я свеча, не захотел срочно. Мне Что за дерьмо? страховая свеча, На, введи в попу. Она толстая, не влезь. Вот, возьми самую большую. Она больше всего работает. И вводи, нежно. Ректально. Я ввел. А нет, не ввел. Не помогай, дорогая. Слушай, у меня выпала она и жопа, что бы это могло значить? значит, что не твой размер. Мы не нашли кто-то размер. Ладно, я не знаю. Мы нашли кое-что получше, я понял. У меня что-то шумит. У меня что-то шумит. Кто-то. Это твое очко шумит, как всегда. Что это? Это лестница. Я походу сам. Что у нас там с договором по шлему, Я Я не снимаю! не не не не я не снимаю! А я, мал, я не могу сниму. снять. А, могу ну, снять. И, если... Кость! Ты пес или не пес? Кость? кость. Я шлюха. Ладно. Это не относится к делу. Это моя кость. Это улика. Это улика. Это Пошли в трейлер. пошли. Пойдем. Пойдем в трейлер. Побежали. Давай все обсудим. Что ты делаешь, дебил? Это не книжка, тебе блокнот нужен. Печатки рук. Нет, мы не нашли. Радиоприемник. Нет. ЭМП. Боже. Минусовая температура. Здесь минусовая температура. Мы можем это зафиксировать? А? Что? Есть градусник. Надо хуять. А, градусник? Есть. Но не собой. Не, не при тебе. Ну посмотри, здесь дохуя мониторов и графиков. Найди температуру, блядь. 12 градусов Вау, выйди Ну все, давай, иди, я буду смотреть на монитор думаешь, я не пойду? Давай. Он пойдет Я пойду да. Да. да да да ура да. Да. да так видишь да ты видишь абсолютно себя. как тебя... хорошо как хорошо нормально как... я как будто VR я играю в VR но как блядь! будто бы блядь а! блядь сердце сердце я никуда не пойду иди камеру да подними придурок говно обронил блядь Калкаш. Ты жалкая. Ты пойдешь обратно? Ну ладно, я подхожу. Не, я не хочу, но мне интересно. Давай ты пойдешь. Слушай, а можно я вот так Смотри, а хочешь, я, короче. Кто-то вдруг умирает, такой. Интересно. Че это? Я закрою глаза и буду идти только по радарам. Давай, давай. Что, Вась? Но звуки тебе не понравятся. Вась, я закрываю глаза. Я не открою. Я не открою, я, я тоже не вижу. перед собой. Вась, говори, куда да, идти. А я, да, иди прямо, иди прямо. Окей. Прямо. Налево. Стене, сейчас, сейчас, подожди. Налево, налево, да? Налево. Так? Не так сильно. Не не, не не, не, не, не, не. Примерно прямо? на 11 часов. Вот так, вот иди, давай. Иди, иди туда. Что такое? Что Ничего, вас просто там? иду. Не, вас просто иду. Иди. Иди. иди, да, иди, ты не идешь. Вась, на месте. Вась, подожди. Тут... Что Очень как-то страшно. Я вроде бы с глазами закрытыми. Ты и, что и, не, все не, не могу, не хочу. Пиздец, даже так не хочу. Полный пиздец. Иди нахуй, блядь. Нахуй ты, говну, блядь. Я думал, все-таки я смогу, но не могу, блядь. Я дольше там простоял, чем ты не ебет. Нормально. У нас играть типа, кто дольше будет про. Ну, одного вообще невыносимо. Ну правда, вообще ну, давай, невыносимо. Вообще ну вообще, вообще пиздец. Бери, фонарик, ну, пойдем, поши. пойдем вдвоем. Ну а кто ну, будет сука, смотреть ну... это дерьмо? Никто. Почему игрушка лежит тут? Я не клал ее сюда. Она не клала. Никто не клал, она сама сюда пришла. Ты, давай так. Ты когда выходишь из комнаты, говоришь, я пошел и в другую комнату. Я комнаты. Я покажу. Я тоже. Мне нравится. Ладно, все. Нет, ну нет, ну нет, ну нет же, ну нет Мы такие без яичные, ну все. Ладно. Ади, сказали, сказали, ли я это сказал? Да че ты, да ты. Я даже не закричу. Давай ничего. просто подождем вот тут. Ну. Блять, а, мне интересно, как работать еще... Я, я играл в а, фастофобию в наушниках, играл а, в копия с людьми. Но, блять, я не понял, как работает а, доска Уиджи. Вообще не понял. Но я... А, Кость я фоткал несколько раз. А вот как доска Уиджи взаимодействует и с кем она взаимодействует, я хуй знаю, тут честно. Ну, правда, давай подождем вот тут. Я сейчас на сяду. Диваны. Я сейчас сяду на диван и будем ждать. Давай, давай просто пообщаемся. Как звали призрака? Дули Були. Дули Були. Тихо. Не все нормально, Аркаш. Хорошо, ладно, давай, давай, Есть пиво. Я мои шаги Я тоже слышу шаги. Ты сидишь на месте, твоих шагов быть не может. Аркаш, тебе бы лучше не разворачиваться. Не, я не верю. Я не верю. Я не верю. Как... Э, жизнь у тебя в целом? Сексом трахаешься? Сексом трахаешься. Честно скажу, очень хорошее настроение было с утра. Сейчас уже нет. О, блять! Я, я, я, я, я, я нажал, нажал на, на стик! О, а, это, э, знаешь, у меня микроинсульт происходит внутри, когда я что-то... Каждый вижу. раз! Вообще, каждый раз! Знаешь, Мне кажется, если мы пойдем кардиограмму делать, то там скажут, у вас что были инфаркты в Блять, это у меня тогда... Да ладно. У меня пусть при беге 15 минут 190 даже было, 188, я такое смотрю. Мне, блядь, вроде 18, а вроде старый. Просто на что, что, вы... <свят> что вы делаете? Слушай, ну скажи, правда, вот скажи честно, вот я смотрю на свою руку, она дрожит. Ну я ведь понимаю, что я в VR сижу, почему мне рука дрожит? Да блядь, зачем ты заставляешь меня думать? Я Извини, не я не зачем это <свят> твоя больная тема. Не твоя. посидим. Я что за Я не кричать. Я дал слово, поэтому. Джорнал. Скажи, я. Я, я, я вот. Я не понимаю. Давай пойдем. Давай пойдем. <свят> Нам пора. Куда? На улицу? Да. Например. <свят> эта игра как будто не рассчитана на людей, которые хоть сколько-то вообще живые. <свят> <свят> Но если выключить освет, свет, я просто ливну. Нах... Блять, а они ходят как алкаши ебаные, блять. Пиздец. <свят> вот знаешь что? Не хватает эвакуации. Какой-нибудь кнопки, которая катапультирует из игры нахуй просто Сразу на Море, на Море, на Море. Слушай, мягкий. я понял, смотри, вот, если будет постоянно меня, пиздеть, мигает. то будет менее страшно. Я буду постоянно говорить. Вот а -а -а! она! Ебаный! Она идет на меня. Она меня убьет, отвечаю. А, а я... Наши. Она ухажай. меня убьет. Она все, руки, все, мне пизда. Руки. Все, я сдох. О, Архаш, дело за тобой. Дело я за тобой. не могу выйти! а а а все, я вышел, я выжил, снова я выжил. Самый секрет. Дай бог здоровья, счастливого настроения. Чок, я пошел. Да, Нахуй. Я... Даже угадал. Я, я надеюсь, что 5 долларов ты заработал. Ты сфоткал, да? да? Что тут мы видим? Мы видим твой обоссанный труп. труп. Я туда не пойду. Рядом. Рядом не с... проси. Рядом я эвакуируюсь. Себе. Прямо Без сей рук. час. Сейчас. Если ты любишь GTA RP на компе, и тебе его мало, я хочу познакомить тебя с мобильным Royal Play. Барвиха. А, и... я думал, это все, я уж как-то такой нихера. Что-то очень важное и нужное. Я, я не... знаю, что я куплю себе, я уже... Это то, что я Разпятие. сейчас просто 75 баксов у меня. 75 баксов у меня. Видеокамера, радиоприем. Подожди. Может... Я... 5 секунд. Мы сейчас подождем, прогрузится. Может, я всегда давай я с собой камеры, чтобы... и фонарики. Двину... Я взял фон... фонарика распятия. Датчик движения. Заебись. 100 долларов, но ну, на это у меня денег нет. Даже покайтесь. Б... Штука, что ты лагаешь, ты блядь. Бог поможет. Долларов. Бог поможет. Сделай правильный выбор. Бог поможет. Примите Куда нашу <с религию. Купите наш крест. Бог поможет вам. Бог поможет нам. Бог блять, поможет всем. То, нам не поможет по дому, бог. Улики. бог. Возьми поможет. распятие, купи наш распятие. Он нам дал деньги, бог. Вы долбоебы. Пользуйтесь приборами. Че, блять, я буду за вами следить напрямую. Пользуйтесь приборами. Это его помощь Я снимаю штаны нахуй. Крест. Я это видел. Влад. Определите призрака. Мы это уже знаем. Обычно это кончается чьей-то смертью, обычно моей. Да. Ставить призрака потушить горящую свечу. У нас нет свечи, и мои О. свечи не горят. Там... <свеча> зажигалка, вот для чего зажигалка нужна. Там нет, свеча, там были свечи. <свеча> там была и, кажется, свеча... В домах и свеча. И свечи. Нормально. При Третьего помощи распятия! Съел! Я говорил: а -а -а! Бог поможет! Бог поможет! Бог бог бог поможет. На самом Но деле, у меня открыто окно, еще? мне кажется, думаю, что какой-то сектант, блять, на четвертом этаже ЖК. Я сразу иду с распятием в руке. Мне сразу. А крест. Так, надо подумать, надо подумать, что. Страшно. А ты знаешь? Нет, короче, мне кажется, я... а потому что как, ты когда протягиваешь руку вперед, ты медленно идешь. Я понял. Но я так по-другому ну, не рас... могу. Распятие на готове. Это дом? Он? Он? Это дом. Ты чё охуел? Ты чё охуел? Я охуел. Это кто охуел? Кто-то охуел. Больше всех охуел я. Мы потихонечку замещаемся к выходу. Замечаем, что это работает. Я говно уронил. Нас Нормально. испугало вообще. Не... Ты знаешь, что скорее всего, просто дважды кликнул по, по выключателю, а мы уже обделались. Вайс, ну мигает свет, может... пойми, пойми, сейчас мигает, я все, я готов, я готов, я готов, давай, давай. Сыкло, сыкло, сыкло. Иди сюда, иди сюда, мать, иди сюда, мы тебя примем, блядь, на два... Кто? На два креста примем. Что за На два креста, креста. Вот видишь, и я о том же. Не, мне кажется, можно так дерзить, если мы были бы ближе к выходу. И, конечно, ну конечно, да. нет, В этом месте. Нет, наши нет, понты не вариант. Но у нас есть два, по крайней мере, два креста. Ладно, я дома. Я дома. Я точно помню, что тарелка появилась, тарелка почти. Здесь картины упали. Здесь картины упали. Они висели? Нет. Ты здесь? Алло. Вас... Ты здесь? Я значит... Алло. Алло. Всё, все, все дерьмо выпало! Ты исчез! Я тоже выхожу, все роняю. До свидания. Я просто сразу эвакуировался. Сразу нет эвакуировался. Нет соединение, нет соединения. Чтобы ты понимал, из тебя упало все говно, ты исчез, а потом сразу вышел я. Потому В что епись. я там остался один. А это неприемлемо для меня. А где, а где мой фонарик? Ты этого не а видишь? Я не знаю, не, надо так, вот так вот повышать голос сейчас. Это типа... А, это типа так, активатор Windows? Фонарик. Ты это не а видишь, сука. Идеальный гов... человек. Я не знаю, может ты подобрал мой фонарик? Ну нет же, у меня два, как и было. Ну блин, ну как так? Обидно, да. Зато ты не узнаешь, когда он будет мигать. Ну да, ну. Бля, если у меня будет какая-то реклама снизу, такой, ты этого не видишь. Нам нужно пойти снова в ту комнату, где ты был до этого. Вот эта комната. Да мы найдем, где был шкафы? Два шкафа было. О, что-то прошло, что-то прошло внизу. Что-то прошло внизу. Я А что там что-то? Там прошло? Два шкафа было. По... Ghay Shpalow. Внизу что-то <femme> прошло. Что-то прошло вниз. Пиздабол. Нет, не оно сейчас придет за нами. Оно придет за нами. Это не Марин, где ты? Марин, где ты? В угол, в угол, в угол. Да, нормально, давай мы с ним. Да я тебя не вижу. Где он? А, опять я? Заебись, блять. Что? А? Заебись. Эпа, куялся. О, блять, эта лампочка, в башке взорвалась. Капец, она громко. Ну, че, я... успехов тебе, макой! Его... Васья, э, ва. Не-не-не, <сос> иди, не, не, не, еди. Иди, Русь... нахуй! Слушай, вот все, по-моему, все, по-моему, мне заканчивается смелость. Ну, это подошло. Я сколько мог. Темно, но сейчас мы здесь включим свет и будет сюда бить. А здесь ее вы выключайте. А ну копейка тебе очень приятно играется, там там ну, так уж сильно тепло, как бы хотелось. Не видно. А вот он. На. Что? Вот, он смел. Все, пополам. процентов 5%. Смел... Оу. Смелость вернула. 5? Вась, Что? Вась, Вась. У тебя а, вась. 4. Вась. Селфи сделай. Э, э, э, э, э, ты, ты, э, Пойдем, она там. Хорошо, на там. Давай, она там. Селфи. Заходи обратно. А ты где печала? Заходи туда. Да. Здесь там, где пищал там он. Да. А? Давай, Не, вас, я не боюсь, но я тебе место уступлю, меня хаванит. Нет, я поверь, я очень, не, я, я очень уважаю. Охуенный тимплей, блять. Твоё решение, я согласен, что я заслуживаю уважения, но в данной ситуации считаю, что ты можешь поступить как свечи еще раз. Ага, понял. Спасибо. Ну, чё, где? О, мигает. Вась, ну все, я сфоткаю, ну, вот, я фотка, ок, во, во, Вась, фотка, там, дави да, вот. как Селфи с тобой, давай, давай, ну, селфи, фотка, Вась, Ну почему фоткаю. я опять? Да назад, дерькаш! А, ты, ты умираешь. Опять мы выгораем А я, близко к двери и я уебываю нахуй. Спасибо, что были с нами, блять. Нет, фотка получилась. Фотка получилась, по-моему. Нет, какая-то хуевая фотка. Идите нахуй. Я вижу твой труп. Я вижу твой труп. Ты очень грустно сдох. Не знаю. Я не знаю. Не знаю, Василь. Ну уже очень страшно. Просто не знаю. Что ты сделаешь? Ты хочешь попасть наверх? Слушай. Ну пойдем. Если я сдохну, убеги, пожалуйста. У нас завершается задание. А, рассудок еще. А, рассудок. О, четыре. Я выходу, Пусти, пусти, пусти, пусти, пусти, пусти! Опять я, опять я! Ось, я убежал, я убежал из сдохнул! Пока, пока. Не, слушай, давай так. Когда mm. следующий раз она будет? Я хочу тебя скормить призраком. Я, в я буду с... нахуй, ты меня... У тебя постоянно новые претензии. Первое, не смотреть, да? Не снимать шлем. Я согласился. Ничего не знаю. Стоп, стоп, стоп, стоп. Подожди, подожди. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, больше мне зарабатывать, Да ты сдохнешь наконец-то, блять, твою мать, а? удвигать, ты согласился. В каком ебадном Ну нет, не левать, не, не ливать, не ливать, не ливать, изгрел, а что? А, как мужчина. Убивает. Ой, боже мой. мне силы и не сдохнуть в очередной раз. Ты прикинь, у меня крест сломался. Ты видел это или нет? Алло, я сейчас знаешь что? А я не буду не что? Ты, что? ты не буду, а вот я тебя буду. Ничего, <свяк> <свяк> Ну <свяк> настало время опять подниматься второй. Все повторяется по одному и тому же сценарию. У меня как-то свелочу с кишки. Бля, такой, знаешь, из всей... Как убить призрака за две секунды? Просто взрываешь дом. Найс! Nice. Я не знаю, это нормально? Нет. Ну как-то вот от дискомфорта свело кишки. А, от дискомфорта. Да. Ну Но я называю это страх. Ой. Блять! Да иди нахуй, что это было? Что, что это что, было, что, блять, Полина, что ты? Зачем ты меня входишь в эти дома? Зачем? Я тебя просил, не заходи, блядь, пока я тут боюсь. Зачем? Я просто говорила собака, и тебя не увидела, что это. Я тут, блядь, в панике, уйди отсюда! Куда, где ты, где? Боже, блять! блять это что? Это Вася, это, блядь, банка краски, охренеть, какая стремная. Вау. Нашел, она упугаться. издалека рисуются всякие образы фантазия фантазия такая сучка она я не знаю куда теперь на первых что ли? А. мы ходим с, с этими двумя первые. секс игрушками и толку ты стреляешь два пистолета а я с этим пластиковым радужным гомосексуальным детектором что толку что мы можем найти сейчас как накатит вот это дерьмо ты охуеешь я тебе говорю как всегда но Понимаешь, убьют чем это да? Я помню, где выход. Знаешь что? Я подготовлю выход. Я ничего не знаю, блядь. Я открою пошире дверь. Чуть въебало. Что происходит? Я один не пойду. Я один не по. Нет, нет, не закрываю. У меня проблемы с ее открытием постоянно. Вась, я вижу! Ну блядь, иди нахуй, иди нахуй! Я все дерьмо уронил. Я уронил все дерьмо, что у меня было. Я без фонаря. Нет. Я увидел эту шмару. Она пошла на меня в этой юбке своей короткой. Проститутка. Поставь фонарик, пожалуйста. Я не могу. А где она? Ее нету, все. В смысле, все? Дверь открывается. Все, пока ее нет. Пока. <смех> <смех> э -э -э -э, шути, подожди, так. подожди. Мне нужно выяснить. У меня говно выпало. Подбери, пожалуйста. Я не могу. <смех> подожди. Мы что, мы выполнили? Ну, мы мы ничего не выполнили. Мы просто бросались. И все. Так она пошла. При помощи распятия надо было протянуть распятие у ёбок. Я впал. Я заподняковал. Постоянный. Что я могу сделать? Хорошо, пойдем, пойдем, давай. А у него ничего не было. Что, температуру измерить? Хочешь на, на? Дай, дай, дай тебе эту хуйню, я не знаю, зачем. На, я буду мерить ей температуру, а ты ее распячивать. Бояться распячивать. ты не испугаешься, я ж боюсь. Новое русское слово распячивать. Кьюсь, ты хули, спа. Где? Откуда? Я не выхожу, но я готов выйти, я готов выйти Я готов выйти, я готов выйти, Я готов вытипа. Я в панике побегу. Пикачу твою макушку. Что дать тебе? Рот, Что а... тебе дать я... шлем, блядь? Ты а... че ебанутая? Во... ВАСЬ! Где? ВАСЬ! Ну все, Дверь! я открываю! Стой Я открываю! дверь, стой Я тут, медленно стой открываю! Стой тут! Я медленно мужчина. Я открываю! дверь, Я пытаюсь Виде. открыть, ебану, отойди от двери, мразь, блядь! ну Стой мне пизда, тут! Стой тут! я тут! Стой тут! Стой тут! Стой тут! она идет на крест! Не, опять, а до -да какого хуя Твои вы серьёзно крест в неё, поставь в неё этот крест! А я ей в рот засунула крест, <с и хуя> в глазу, Я, я да не плохо, вижу, я вес, ты умер Я эвакуируюсь да, ну пошло, Эвакуируюсь да. Я эвакуировался Опять эвакуировался? Это что за несправедливость? Это какой раз по счету? Да! Это уже пятый раз или шестой раз? Я просто не читал уже по сериям Сколько раз Почему я? <связываю> у меня плетит, да. Я эвакуируюсь нахуй отсюда, Я уже обрадовался на да, мгновение, я подумал, что ура, наконец я Я не обрадовался, <связываю> вообще, не надо. Чтобы ты понимал, все это время я массировал твои кишки в попытках нащупать ручку ты почему-то боялся, просто просто. Я потом повернулся. Ручка. Потом какой-то момент, ну все, пизда. Я потом смирился, но потом увидел тебя мертвый, понял, что пора эвакуироваться. Отмучился. Друзья, искренне надеюсь, что вам понравилось. Иначе. А если тебе понравилось, вот тебе именно ты, да, тебе то тоже лайк вверх, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Всем удачи и пока пока. А я сейчас, сука, займусь солнцем дракой. Так что вот, если хотите посмотреть бой Тимура и солнца, ставьте лайк вверх. Так что всем удачи, пока-пока. А ты, сука,